Зачем нужно расслабляться? Напряжение – болезнь нашего века. Люди постоянно находятся в напряжении, в беготне, в стрессе, вечно куда-то спешат и все время за что-то переживают. Если пощупать тело таких людей, оно словно каменное, плотно покрыто зажимами и блоками. Люди разучились расслабляться. На выходных с телефоном уха, в отпуск с ноутбуком. Многие не умеют расслабиться даже в постели с любимым человеком. Наше тело и психика настроены таким образом, что состояние напряжения и расслабления должны пребывать в балансе. И если мы этот баланс не соблюдаем, тело берет свое. Человека, который постоянно куда-то бежит, тело заставит лечь и расслабиться, обычно через болезнь. Помимо этого, человек, который находится постоянно в стрессе, не способен слышать свои желания, не способен принимать гармоничные и правильные решения. Он ломает себе будущее. Чтобы быть здоровым и счастливым, нужно обязательно давать своему телу и мозгу расслабиться Если вы чувствуете напряжение, попробуйте телесные практики или медитации Ну или хотя бы выделите себе достаточно времени, чтобы просто выспаться Если у вас есть интересные вопросы по психологии, задавайте их в комментариях Подписывайтесь на наш канал и будьте счастливы!